Служить в советской армии, а потом я еще служил в Израильской армии и прожил 10 лет в Израиле, а, и потом а, сколько, 18 лет в Нью-Йорке, именно в Нью-Йорке. А, так что у меня, знаете, такая интересная, интересная солянка, такой борщ, а, что в принципе я успел пожить и на, на той территории, вот. А, вкусив а, прелести, плюсы минусы а, такой еще советской жизни а, Здесь я работаю профессиональным как помню, а, психотерапевтом По-русски это профессиональный психолог То есть я не психиатр а, Я не выписываю лекарства Я работаю именно, а, скажем так, словом а, У меня клиент... Ты а, большей не русскоязычный, но а, также, если русскоязычный, я работаю и с детьми, и с, а, со взрослыми, и с семьями, и так далее. Также веду а, такую активную еврейскую а, жизнь. А, у меня у самого есть трое детей, а, у которых тоже были сейчас всякие выпускные. То есть у меня младшему, а, младшему будет 6 лет. 5, ну, вот в следующем месяце, а, старшему мальчику 14 и девочке 12. То есть, что вы поняли, что мы более-менее а, с вами, а, то есть я буду говорить не только с точки зрения профессиональной практики, но и а, своей личной жизненной. Какие-то есть вопросы ко мне? Что-то как-то? Алло? Меня нет. Вопросов не появляется. Нет. Да. А, единственное, что могу сказать э, всем участницам э, и участникам, если есть, э, что если какие-то вопросы есть, то можно написать в чате, и там есть опция, или что все будут видеть этот вопрос, или если вы хотите конфиденциально, то чтобы только мог его видеть э, э, ведущий. То есть ведущий – это... То есть, я так понимаю, Оля, да? То есть вы будете видеть вопрос, и вы уже можете адресовать его мне. Как Оля сказала, что невозможно будет на все ответить вопросы, мы лимитированы временем, у нас час там, с мелочью совсем, и у вас уже достаточно поздно, поэтому на что мы сможем, на то ответим. Итак, я, как я вам сказал, что я, я практик намного больше, чем теоретик, поэтому а, сегодня мы будем говорить больше не из теории, а из практики. А, я, конечно, понимаю, даю себе отчет, что я а, все-таки очень много лет уже живу на этом берегу, и здесь может быть в чем-то другая действительность, но далеко не во всем. То есть очень многие вещи у нас будут похожи. А, Оль, с чего мы начнем, как бы, а, с какого, вы считаете, мы постараемся делать это в виде такого мини-интервью, то есть Оля будет говорить какой-то конкретный вопрос, и я э, буду отвечать э, как психолог, э, как еврей и так далее. Но единственное, что, то, что я говорил до этого с э, организаторами, я не смогу, и это не моя экспертиза, отвечать на вопросы, связанные с еврейскими законами, с Аллахой, и так далее и тому подобное, то есть я не равин и я не, не, не смогу это делать. Но все, что относится к психологии, без проблем, это первое. Второе, да, я психолог, но это не значит, что я, то, что я говорю, это однозначно правильно, то есть имейте в виду, что это также лично мое мнение, вообще психология такая наука, что очень непросто что-то доказать, то есть невозможно взять анализ крови и сказать, что вот, ребят, у вас такая-такая-то проблема, мы видим это по анализу крови. Поэтому все это очень достаточно субъективно и позиняется на, на анализе а, ситуации и на жизненном опыте, и на знаниях, которые я получил а, в университетах а, в Израиле и а, в Америке. К сожалению, я не учился на территории бывшего СССР, только школу закончил. Uh, Оль, uh, если вы, мы можем начать с какого-то вот вопроса. Да, но такой такой, может быть, более такие общие, чтобы мы могли начать, а дальше, если у ребят будет просто они напечатают. То, что я что вас не смущало, это трубочка. Это я не курю, я пью чай через трубочку. Вот есть один такой вопрос, который да. поступил, но он достаточно такой объемный, но я думаю, что вопрос, который волнует всех, потому что это взаимоотношения с детьми. Давайте. Значит, вопрос такой. У меня не выходит правильный контакт с сыном. Старшей дочке 10, сыну 8. Ну, Дочка трудится, сын ничего не хочет делать полезного. Учеба mm -hmm. довольно трудна, из нежелания поработать. Домашние дела совсем тяжело а в целом хороший и умный мальчик, но хочет лишь играть в игрушки, компьютер или смотреть телевизор. Я часто его ругаю, похвалить особенно не за что, и выходит, что мой любимый и единственный сынок у меня всегда плохой. Знаешь, mm -hmm. надо хвалить, но нужен повод, а я не вижу пока. Как быть? Разве я неправильно считаю, что не только за какие-то блага, а и просто так он должен делать ряд обязательных дел? для общего блага. Как же приучить его быть частью дружной команды, а не тем, кто ищет, как бы ничего не делать и получать все, что захочется? Mm -hmm. Понятно. Um, проблема не только с той стороны, то есть uh, с этим я встречаюсь и здесь, и, uh, и даже у себя в семье и так далее. Uh, на самом деле, очень, очень большой, объемный вопрос. Uh, я бы, конечно, спросил бы... Uh, того, кто задал вопрос, все-таки идентифицировать конкретную, конкретный вопрос, конкретную проблему. В чем здесь проблема, да, допустим, там было указано несколько, что ребенок не участвует в помощи, там, в хозяйстве, и это, в этом видится проблема. Я это вижу также, как культурная как и культурный фактор, то есть мы ожидаем. Uh, как родители, как родители, что uh, члены семьи будут участвовать в, uh, uh, ну, как сказать, в общем, uh, в общем хозяйстве. Я немножко извиняюсь за свой русский язык, я не всегда сразу вспоминаю какие-то слова. Uh, смотрите, uh, вопрос здесь такой. Uh, мальчику 8 лет, правильно, если не ошибаюсь, Оль? Да. Mm -hmm. Смотрите, и говоришь, что он ничего не делает. Uh, я просто... Пытаюсь себе представить, судя по тому, что здесь... Вот, например, если вот участники, и даже вы можете сказать, вот скажите, 8 лет мальчику, скорее всего, учится в школе, правильно? 8 лет, а в школе. Да. Во сколько часов он должен пойти в школу утром? Во сколько он уходит? Ну, утром кто к 8, кто к 9 в основном-то. Ну, давайте возьмем с 8, да. Когда ребенок возвращается обычно со школы? Ну, вот пишет... Юля, как раз это Юля задавала, наверное, вопрос. Mm -hmm. А так. вот когда закончил второй класс, идет в 9, возвращается в 14. Возвращается в два часа. То есть да. мы говорим про а, 5 часов. 5 часов в школе, правильно? Да, 5 часов в школе. Теперь скажите, в школе эти пять часов, а, что происходит? То есть, Ну, допустим, они там сидят, а, купаются в бассейне и лежат на шезлонгах. Или они просто отдыхают и кушают? Что происходит в эти 5 часов? То есть, скорее всего, всего ребенок, в принципе, ну, скажем так, давайте назовем его в кавычках, хотя я не очень люблю, что-то его работает. Ребенок 5 часов работает там. Опять же, ребенку 8 лет. Да? Представьте себе, что вот мы пошли на работу. Из 9 до 2 мы достаточно упорно, серьезно работали. Поглощать знания. И учиться, и выполнять а, какие-то задания в школе достаточно непросто. Это требует энергии, все, и ребенок, как правило, а, очень устает. Я уже не говорю о том, что, скорее всего, ребенку а, далеко не всегда интересно в школе. Я думаю, что не секрет, да? Но опять же, участницы, а, с удовольствием, если я бы услышал, кто-то может, там, а, если хочет, отключить микрофон, что-то добавить. Да, девочки, а, можно микрофон включить и написать. Ну вот пишут, что, что с 9 да. до часа уроки у него потом обед и поход домой. И пишется, что, разумеется, работает, но без особого усердия. Учителя редко хватит. Да, у нас, смотрите, а, чтобы далеко не уходить опять в эту а, там, школу, все то, что я вижу изиск, очень часто а, нашим детям не всегда а, интересно в школе. Uh, здесь масса-масса проблем, да. Uh, легче всего нам сказать, что ребенок, знаете, uh, чаще всего, что нас слышат родители у себя в кабинете, что ребенок uh, сейчас mm. ленивый, во, uh, лень. Uh, я вам скажу, вот, uh, вот у меня вот есть uh, психиатрический справочник, который работает, да, вот это вот американские не только uh, психиатрические справочники. Здесь нет такого диагноза лень вообще. А Лень ⁇ это недостаток, на самом деле, если перевести его на психологический язык, это просто недостаточно мотивации. То есть ребенок, ребенку не Да, у ребенка нет интереса, Алекс. Ни к чему, кроме игр и каких-то любимых дел. Прекрасно. И вот здесь вопрос. У нас два варианта. или мы обвиняем ребенка, что ему не интересно, или мы начинаем понимать, почему ему не интересно. Если мы не говорим, что у ребенка есть какие-то какие проблемы когнитивные или физиологические, да, что у как бы проблемы, потому что он не, не понимает или не может. Нет, то, нет, все в Да, с этим допустим. То получается, что, понимаете, мы его поставили в такую ситуацию, у которого у него нет большого выбора. Он хочет в школу не потому, что он туда хочет, потому что у него нет выбора, потому что мы туда поставили. Его учат а, преподаватели, которые не все ему интересны. Он должен эти 5 часов сидеть, учиться, выполнять, а, выполнять какие-то задания. После этого, после этого, когда ему, может быть, не, не супер а, кайфно было в школе, он приходит домой, и, в принципе, у него а, начинается второй раунд, что от него а, что-то требуют и хотят. Мотивации у него нет. Вопрос, а, когда у человека нет мотивации... Вспомните себя. Сколько вы а, хотели бы, если бы вы с удовольствием что-то делать? То есть я хочу, чтобы вы сразу поняли, да, где... Говори. Как может чувствовать... себя памяти. те, кто подсоединился. Что и как может чувствовать себя ребенок, и это ребенок, опять же, не только восьми лет. То же самое... Б... Б... Б... Б... Алло. А, девочки, кто-то присоединился, включил микрофон я и... Повторяю его словами, шутку про... Да. Он подошел из микрофона. Алло, алло. Да, да. Угу. А, то есть у нас, в принципе, две глобальные вещи. Первое, что ребенок ребенку неинтересно а, в школе, и он там тоже устает, и потому что интересно. Приходя домой, вот а, я люблю себя приводить такой пример. Скажите а, вот если вы после работы. Пускай это будет 8 часов. Вот взрослые люди. Вы отработали 8 часов. Неважно. А придя домой, что бы вы хотели в первую очередь, только честно. Хотели, я а не говорю, что вы в реальности делаете, что бы вы хотели сделать. Тухнуться на диван перед телеком, наверное. Наверное. Да. Я, бы, я, например, хотел бы, вот я прихожу домой, там взять свой мобильный телефон, чтобы меня никто не трогал. А просто там... Фигней заняться и просто полистать что-то или там посмотреть какой-то фильм, который давно хотел. Это обычное, нормальное человеческое желание, которое не чуждо и ребенку. Что он в итоге делает, ребенок? Чаще всего, что мы ожидаем, точнее, да, что ребенок должен прийти домой, быстро поесть. И что это сделать, начать делать? домашние задания, Помощные... школы. Да. Отлично. Вы представляете себе, мало того, что у него была школа 5 часов, он еще должен сидеть энное количество времени, даже часов как я вижу у старшеклассников здесь, я не знаю, как у вас, и делать еще 2-3, я не знаю, у кого-то больше часов домашние задания. То есть, опять же, учиться. И это все тот же ребенок, у которого силы как бы кончают. Мы говорим вообще о 8 ребенке в этом случае. Это наши ожидания. Мало того, наши ожидания, я понимаю, чтобы ребенок также участвовал в помощи по хозяйству. Я понимаю ваше желания, потому что это совершенно нормально. Естественно, мы, мы живем, у кого нет возможности иметь, как называется, помощников, там... По хозяйству? Там, да, или там, я не знаю, как правильно у вас называется, кто приходит там убираться. То я понимаю, что очень часто это ложится все на плечи. А, опять же, я обобщаю. Скажите, вы на плечи а, мамы, женщины, да, домохозяйки или домохозяйки, я имею в виду, которая а, еще и чаще всего работает. Это, ну, в у нас, да, так. Это вообще второй, это я опять ухожу в другую сторону, просто чтобы вы видели глобальную картину. То есть, а, мама, которая отработала свою смену рабочую, придя домой... Чаще всего, наверное, не плюхается на диван, то, что бы она хотела, и просто нифига ни не делать, а просто э, и поспать, или чем-то заняться, что в кайф. А у нее начинается вторая смена. А, там что-то приготовить, а, обслужить, накормить, убрать а, за теми членами семьи, которые а, находятся еще там. То есть, понимаете, мама в две смены, а, еле живая, никакого настроения, ребенок пришел, тоже уставший, который хочет другое, от него ожидается, что он тоже будет помогать. У меня вопрос, как бы, вы, вы понимаете, то есть, как бы, картину, что я обрисовал, есть какие-то вопросы к этому? Ну, есть, там пишут участницы, что, ну, по поводу школы, что много зависит от учителя, и вопрос еще, не вопрос, а как бы такая ремарка, что это все годится для случая, когда ребенок час или два отдыхает, а не когда сутками отдыхает. И, да, можно я, извиняюсь, добавлю, раз уж это мой вопрос? Yeah. Я пытаюсь, Алекс, пояснить еще, хочу, что речь не идет о том, чтобы ребенок помог. Восьмилетний ребенок не должен сделать чужую работу, даже по дому. Я этого не, не жду. Как uh -huh. раз мы ждем, что ребенок хотя бы вредить не будет, понимаете? Ну, то есть за собой, ну, там чашку в раковину поставить, ну, хотя бы, да? какие Дайте негативы. пример. А, это, вы имеете в вредить это с точки зрения, что, что я правильно понял вас. Ну, это что я за... утрирую, разумеется. А -а -а. В данном случае я имею в виду, что э, он не приходит после школы, уставший mm -hmm. слой, вываливает все свои игрушки, поиграл и оставил их, да? А mm -hmm. потом прибегает малышка и начинает их поедать, потом бежит мама, спотыкается, ломает игрушки. Э, все расстроились, да? Маленькая yeah. повредила yeah. ножку, сын плачет, что сломали игрушку. Mm -hmm. э, ну, а маме все это сваливается с копом. Согласен. И мама, получается... Если я правильно понимаю, то мама получается в ответе за... То есть, вы, в итоге вы это убираете. Разумеется. То есть, а... нужно, чтобы, как ребенка, приучить быть членом команды, которая... где каждый сам за себя, но на общее благо, понимаете? То я есть, понял. Он я понял. Помог собой, помог сам себе, не ждет, пока придут и за него уроки, помогут ему делать, а чтобы он сосредоточился, он может сделать сам, и он должен сделать сам. Какие-то а... свои дела. Да-да-да, я понял, я понял. А, значит, то, что я говорил раньше, что просто немножко поняли, что а, у ребенка есть а, своя нагрузка достаточно серьезная. Теперь, по поводу того, чтобы он это делал. А, дети, а, так заложены эволюции, они а, копируют поведение взрослых. Хотим мы этого или не хотим. То есть самое лучшее, это так дети образу, образовываются, так заложено у всех млекопитающих и включая а, людей тоже. Поэтому, смотрите, а, скажите, вот в семье, а, кроме а, кроме вас, есть еще взрослые? Да, супруг. Большой... Да, мой супруг, большой труженик. Ваш супруг. А, скажите, смотрите, а, как я сказал, да, дети будут копировать а, поведение а, взрослых, кто, с кем они живут. Не важно, это папа, мама, дедушка, бабушка или кто-то еще. А, по дому вот, за собой все а, убираете только вы или вы с супругом? То есть супруг насколько помогает в этом? Нет, а... А, супруг помогает, насколько он успевает после работы за пару mm -hmm. часов до сна вот, детей, грубо говоря. То есть он приходит в 8 вечера, в 10 дети спать ложатся. И вот за эти два часа все, что успевает он сделать, то, что видят дети, он делает. Что-то okay. делает, все, когда их разложили. Хорошо, приказ. То есть, смотрите, получается, что, в принципе, раскладываете вы. И вы видите, значит, здесь два варианта. Первое, первое не видеть в этом проблему, то есть сказать себе, что окей, это то, что происходит, а мои дети еще в таком состоянии, что они будут разбрасывать, я буду убирать, и я не вижу в этом проблемы. Есть второй вариант, да. Смотрите, что будет, если вы не уберете вообще? Вот. Вот они поигрались, разбросали. А Накаплив, вы... накапливается, да-да-да, это да, да. следующий слой, вынимает, ну там разбрасывается, да. следующий слой, все накапливается, да. и потом физически тяжело уже вообще убрать, даже, даже там вдвоем, понимаешь? Согласен, Только согласен. больше времени намного. Согласен. А теперь смотрите, я не просто так спросил, есть такая, такая вещь в психологии как, э, э, как бы предписание симптома человека, то есть, э, скажем так, вот ты делаешь, ты можешь делать еще больше, и ему э, ребенку не мешать. Смотрите, в какой-то момент заканчиваются игрушки в ящиках, да? то есть это вываливается, не убирается. А дети, вот если набраться терпения вам, я просто говорю из практики, да, что может получиться, не всегда, но это может получиться. Если вы а, не уберете день, второй, третий, четвертый, пятый, игрушки уже закончились и все полный бардак, вам плохо, но вы себя сдерживаете. Но, что будет дальше? Давайте так скажем. Э... Алло? Да, я здесь. Так. А Алло. Да, меня слышно? А слышно, да. А что у меня убралось... Картинка, да, убралась. Видочку. Сейчас видно? Да, да, вас видно. Не-не, картинку и картинки видно? Картинки нет, не видно. Вот сейчас видно, да. Угу. А, окей, хорошо. Не знаю, что произошло. А, значит, единственное, что вас должно остановить здесь, если нет какой-то опасности для жизни. Ну, допустим, да, там, если дети играют спичками и так далее, это может быть опасно. Теперь, а игрушки относительно, относительно, если они накопились там у них в комнате или на полу, но относительно это не настолько опасно. А как вы думаете, что будет дальше, когда игрушки закончились, они все в бардаке, там уже просто невозможно пройти? Что дальше будет? Ну, локальные места для игр себе выбирают. Пришел тут поковырялся, пришел там поковырялся. Окей, okay. хорошо. Вы Смотрите... Из твоей комнаты принести в зал, это святое дело. потому что Там же нету места. Я сюда пришел играть и сюда тащить. да. Uh, опять же, совершенно нормально и естественно у детей... Uh, что мы сейчас не уходили по поводу, куда принести игрушки. Значит, я еще раз по поводу беспорядка. Смотрите, uh, самый большой мотиватор uh, у людей, в том числе у детей, в принципе, uh, две вещи. Первое, когда человеку интересно. Второе, когда очень сильно что-то мешает. Только тогда человек мотивирован что-то менять. Когда удобно когда, если вы делаете что-то за ребенка в итоге сами, это никак не будет мотивировать, если просто вы будете говорить там, заставлять, ну, опять же, ребенок, если вы будете на него нажимать, чисто под силы это может сделать, но это не будет, вы же хотите, чтобы это было мотивировано, и чтобы ребенок, Хотел постепенно это. втянулся в правильный порядок вещей, понимаете? Как постепенно привести его к пониманию того, что не все, как он, ну, не все удобно в жизни, есть вещи, которые необходимо делать, даже если они не интересны и неудобны. Да. Ведь это да. в будущем. Да, смотрите, я не знаю. А давайте скажем так, смотрите, вот по поводу «это пригодится в будущем», стали ли будьте немножко, и не немножко, очень сильно осторожны. Чаще всего это на самом деле не совсем правда. Это то же самое, когда мне говорит тоже, научиться ну, готовить, э, стирать тогда, потому что тебе это нужно будет в будущем. Я скажу честно, нет, сегодня... Нет, нет. Ну, я пример просто говорю, да, сегодня техника и, и возможности совершенно другие, а сейчас они меняются намного быстрее. Вполне возможно, большая часть навыков, то, что вы сегодня хотите приучить ребенка, там, убирать за собой и все, она ему совершенно не будет нужна дальше. Поэтому э, не в этом дело. Я бы сказал, что научить его, знать ему почему? ответственности за свои дела и за то, что если он что-то делает, что мешает вам. Не, не просто в общем, а вам. И как-то попытаться ему это объяснить. То есть вы можете а, просто а, ему а, не просто там, сказать «убирай все». Это, это на самом деле очень трудно понять. Почему надо убирать? Ребенку это не мешает. Вот этот бардак, который на взгляд взрослого просто ужасен, в глазах ребенка это совершенно не уже Он не понимает, в чем дело, в чего надо заставлять. Ему, ему нормально и хорошо так. Ему нормально а, покушать а, чипсы в кровати. И он даже может там спать до тех пор, пока крошки совсем его, ему не будут мешать. Когда ему будут совсем мешать, он встанет и вытряхнет их. Да? вот Грубо говоря, как это работает. А, если вы ему скажете, смотри, дорогой, а, как бы это твоя территория, мы живем здесь. да, Ты такой же член семьи. И как ты классно, что ты играешь с игрушками, ты потрясающе, что ты делаешь. А, допустим, вот я когда иду, я могу наступить на игрушку а, и упасть. Это очень может быть, допустим, опасно для меня или для другого члена семьи. А, то есть объяснить не просто там убери, а объяснить, почему это важно, а не просто так это нужно. Кому нужно? И кто придумал это? нужно. То есть это, если вы... Решаете, что у вас семье это важно, тогда вам нужно будет объяснить детям, почему, и чтобы они это поняли. Ну, причинно-следственные связи, конечно, наверняка почти каждая мама прокладывает, когда чему-то пытается привести ребенка к чему-то. Не знаю. Я, конечно, объясняю ребенку, что, э, как и ну, во всех других, скорее всего, семьях, что если валяются игрушки, я могу наступить проткнуть ногу, малышка mm -hmm. может съесть, подавиться, поперхнуться, и неизвестно, чем это все может очень плачевно закончиться, да? И много-много. Да. Но банально то, что игрушки ломаются, его вообще не расстраивает. Ну, ему же новые купят. Это же нормально. Так вот, здесь если... Подарят на день рождения, на Новый год, то есть праздников много. Имущество, ему не жалко, как имущество. Как... Конечно, нет. Нет. И плюс там и психология другая. То есть, да. да то есть не, его... не дошел до этого. Травматизм, ну, как-то, еще как-то можно повлиять, вот, возможно, травматизмом его и других родственников. Вот в этом плане, да. Но вопрос не только в игрушках, вы поймите. Меня больше интересует вообще отношение к жизни в целом, чтобы ребенок, а, ну, хотел совершенствоваться, улучшать себя. А что вы, что вы под этим, я думаю, что это очень важный вопрос, на самом деле, что вы имеете в виду под... А что вы видите, что ребенок не совершенствуется. То есть, э, ну, школа для чего дана ребенку? Для того, чтобы он э, из, из, из своего детского состояния, кроме игр, там, и mm -hmm. еды, и туалета, смог научиться э, чему-то еще, да? Знания получить новые. Конечно, да. получая новые знания из-под палки, они усваиваются гораздо хуже и так That's далее. Но ребенок понимал, что то, чему его учат дома, в школе, это... Не для того, чтобы заколебать его и отнять у него его личное время для игр, а для того, чтобы помочь ему в будущем, когда он перестанет быть ребенком, стать кем-то и заработать на свои новые игрушки, на но уже взрослые, понимаете, и так далее, и так далее. Вы знаете, я, я вас очень понимаю. Все... Сравнив... Я, говорят, сравнивать детей нельзя. Но так или иначе, все равно у меня в семье не один ребенок. Я сравниваюсь со старшей дочерью. Но с дочерью вообще тяжело мальчика сравнить. С его одноклассниками, друзьями. Так или иначе, все равно где-то какое-то сравнение прокладывается. И я же вижу, что мой ребенок отличается не в выгодном свете. Другие а... качества у него есть, положительные, он замечательный, вот он умница, он соображает быстро, он считает быстро. Молодец, похвалили. Но он не хочет это делать. Математик, мам, сколько будет? Я говорю, ты же сам можешь посчитать. Подождите, а как вы оцениваете, да-да, я понял, а как вы оцениваете успех других детей? В чем? Как вы понимаете, что они успешные? Ну, то есть, я не имею в виду, что они успешные, что они готовы больше поработать на достижение какого-то результата, который они совместно с родителями перед собой поставили. Значит, давайте я вам скажу, смотрите, на самом деле здесь э, очень... <смех> это Можно делать отдельный семинар на эту вещь. Смотрите, вот когда вы говорите, что школа, по идее, дана, чтобы человек получил новые знания и новые навыки, чтобы в, когда он выходит в жизнь э, после школы, чтобы он мог, мог их применить. На самом деле, давайте так... Э, мы будем говорить про реальность, да, не просто как бы в теории. Ребят, к сожалению, в реальности, что у вас, что у нас в школах, да я боюсь, что вообще в большинстве школах, это вообще не так. Школа на данный момент настолько опаздывает и не готовит к реальной жизни, просто реально и не готовит. Поэтому то, что мы говорим, что он должен хорошо учиться и показатель хорошей оценки в школе, Вообще, даже близко нет корреляции, что это человек будет успешным, а, в, когда он станет взрослым. Мы сейчас говорим это, потому что нас так воспитывали. Это, это доработало до нашего поколения. Я вам скажу пример. А, моему сыну 14 лет. Он сейчас идет в хай-скул, то есть а, в 9 класс. Я вам скажу, он, он учится в одной из лучших школ а, Нью-Йорка. И он кучу раз уже пропускал ее, потому что он говорит, что ему там скучно. И знаете, где он берет свои знания? Он берет знания в компьютере, на YouTube, на… Они там находят вещи, которые в реальности да, работают. У меня есть несколько друзей, которые работают здесь в высоких технологиях, в хайтек и так далее. Они мне говорят, что у них очень много профессий, которых пять лет назад еще не было вообще. Никто даже не знал, что какие профессии будут. Сегодня школа не готовит к реальной жизни. К сожалению, это так. И когда вы это понимаете, его толкать на то, чтобы он учился во что бы то ни стало хорошо. И это для вас, я понимаю, для вас это уменьшает ваш, вашу тревогу, но это коэффициент полезного действия очень маленький, потому что мы живем в совершенно другое время. Я очень часто слышу, что родители говорят, вот он там целыми днями проводит там за компьютером, в электронике, это плохо. А Не факт. На самом деле, вы не представляете, как, как, как много он может научиться из своей электроники даже в играх. А, это может слышаться странно немножко, да, но чему он там может научиться, там всякая дребедень. А, вы можете его как-нибудь, знаете, если вы можете, а, подключиться, ну, попросить его, чтобы он вас научил играть в какую-то из его игр, или, может быть, даже вы вместе, он вас принял к себе. Посмотреть, что так. Далеко не все игры э, глупые никакие. Он учится очень... Мой ребенок любит шахматы, и он меня благополучно обыграл в шахматы, потому что в школе преподают шахматы. И я была в восторге. Конечно, похвалили, конечно, восторгались. И никто не, не запрещает ему компьютер полностью. Его интересует зоология, и он может смотреть видео про интересных животных про их сферу обитания и так далее. Нет, мы все делаем разумно. Мой муж был троечником в школе и закончил с отличием учебное заведение после школы Погреть. и успешный работник. И поэтому мы понимаем, что тройка в школе вообще ни о чем не говорит. Да. Кто не требует пить. А, Алекс, Юля, я прошу прощения, но у нас, к сожалению, очень много времени занял этот вопрос. А? У нас вопросы. Да. Очень благодарю вас за помощь, надеюсь, будет еще возможность как-то что-то... Да, да очень, Это очень большое, я, конечно, не все еще сказал, да, да, хорошо, да, давай да, сюда. У нас очень немного времени, у нас еще конечно. есть вопросы, и люди бы хотели тоже получить на них ответ, потому что, наверное, вопрос давайте. такой очень такой. Да, да. Да. да. Есть еще такой вопрос... Э -э -э при... Я отниму нему одну секунду, Оленька. Это бабушка этого мальчика восьмилетнего. Низкий поклон вам, Алекс, за все, что вы сказали. Может быть, до мамы тоже как-то это дойдет. Спасибо, Тоня. Значит, вопрос, который там у нас еще есть. Как принять ги-юр замужней женщине, если муж воздерживается от такого решения? Как быть, чтобы единодушно с мужем это сделать без разногласий? Окей. Okay. а Тогда, смотрите, чтобы прийти к одному знаменателю, обоим, обоим участникам нужно понимать, зачем они это делают. То есть, здесь должны быть какие-то, как это назвать, «benefits». То есть, человек понимает четко, почему это важно. То есть, смотрите я, опять же, хорошо, если бы этот человек мог также поучаствовать сейчас и сказать, может, немножко более подробно, почему, почему нет, то есть, почему муж не хочет, да? А с другой стороны, на самом деле, очень важно понять, почему вы это делаете. Смотрите, сегодня мы не живем в таком узком мире, где есть только одна возможность, да, быть, быть евреем и все. А мы живем в христианском мире, кто-то живет там, я не знаю, там рядом есть буддисты, Uh, да и христиане очень разных uh, направлений. Бля, не подходи, я жив. Алло? Да, да, это только -то звук. Просто. Да, то есть, uh, допустим, uh, супруга решила принять ки-юр, то есть ей близок, uh, скажем так, uh, иудаизм. Да? Uh, опять же, это ей. Да? У, у нее есть свой резон, и, конечно, здорово его объяснить, uh, почему ей это важно. Теперь вот такой же вопрос, да, если мы подходим к такой, такой психологический такой бизнес-подход. Почему вашему супругу это интересно? В чем его выгода здесь, что он принимает ГИУР? Я бы спросил. Здесь очень важно понять, почему. Алло. Алло, это я спросила. Дело угу. в том, что ему интересно вот все, что касается еврейской традиции, вот, но сам Гиюр нам отказали, вот мы поговорили с Равином, он нам объяснил все минусы, и как бы они пересилили, и после этого он сказал, ну раз нет, то значит нет, я больше ну, пытаться не буду. И как mm -hmm. бы все. Так подождите, вам, вам отказали в Гиюре, и ваша, ваша сейчас дилемма какая? Дело в том, что не то чтобы отказали, просто нам сказали много... Ой, я вас не слышу. Там у кого-то что-то звонит. Да. да, да, да. Просто сказали, что много минусов. Угу. Что вы это будете делать, и будете вам... Ну, у нас здесь община такая слабая, нет, у нас здесь ни синагоги, ни равенства. Ну, общем нам показали минусы. И он... Пошел вспять. Вперед не двинулся дальше. Так, подождите, да. Так А ваша сейчас задача какая? То есть вы можете вот определить конкретно вопрос, что, что бы вы хотели сейчас? Я, да, я бы хотела идти вперед дальше, э, несмотря на эти минусы, все равно двигаться э, к достижению цели, допустим, даже если она растянется ну, на несколько, допустим, там, ну, я не знаю, на какое-то время. А цель ваша какая? То есть, конечная цель, я имею в виду. Кони конеч цель. Конечная цель, все-таки хочется принять геюр. Угу. А, то есть, сейчас ваш муж, в принципе, а, перестал активно в этом участвовать, потому что, ну, скажем так, а, отказ достаточно бросил а, назад. Да. А, смотрите, а, Здесь лучше, опять же, есть мотивационные техники, да, то есть, опять, что мы должны в этом случае делать, это разбудить опять мотивацию у человека, понять, почему ему это выгодно в вашем конкретном случае, почему это, я имею в виду выгодно, это не обязательно выгодно по деньгам. Ну, я понимаю, конечно. Да, почему это важно продолжать? Смотрите, гиюр это, – это конкретно техническая деталь, это церемония, да, очень важен, на самом деле, все в покое. Опять же, с другой стороны, я вам скажу, если это не аптей, так и для окружающих, как только вы это делаете от души и головы, я скажу почему. Какой бы то ни было, есть уже какой-то определенный порядок. И когда есть какая-то новая вещь, типа перестройки, мы не можем предугадать, что будет дальше после этого. Это, опять же, эволюционно психологический человек боится резких перемен. Поэтому э, очень часто мы видим, когда вы что-то хотите менять, есть сопротивление, включая от наших самых близких. Это совершенно нормально. То есть ваша задача э, – поставить их на свою сторону каким образом? Убрать, то есть понизить эту тревогу. Как вы можете ее понизить? Э, также вы показываете, да, что это вполне возможно, это не так страшно, как кажется. То есть вам нужно, может, четко объяснить, э, Опять же, мы люди в основном рациональные, особенно из бывшего Советского Союза. Очень важно понимать какую-то логическую цепочку. То есть кашрут. Почему это важно в нашей семье? Что это даст нам? Для многих, ну, я могу быть, там, и даже иудаизм где-то все-таки, как называется, minority, где-то все-таки меньшинство. То есть мы не находимся в Израиле. Для многих людей это может казаться вообще сект, какое-то сектантство. Кашрут, какие-то вещи, там даже там обрезание или ги то какое-то сектантство, какой-то ужас, какое-то средневековье и так далее. То есть это, это больше отталкивает, чем притягивает. Поэтому... Ну, Алекс, вот тут пишет, ну, кто спрашивал, он пишет, я спрашивала, Uh, я, я недавно начал соблюдать. Дети считают, что я сбрендила, а муж смеется. Окей, mm -hmm. okay. <связывается> да. <связывается> да. Потому что это... Äh, опять же, в каждой семье это может быть по-разному. Uh, желательно, конечно, не делать очень резких вещей. Ну, допустим, ну грубо говоря, там вот не прийти в один вечер и äh, разделить все четко и жестко мясной от молочного, там, сделать отдельную раковину для, для молочного холодильник поделить, то есть какие-то экстремальные меры а, могут вызвать намного сильнее сопротивление. Всегда желательно очень маленькими шажками делать, не сразу. Это первое. Второе – объяснять и мужу, и детям, почему вы это делаете, почему это важно в современном мире. Да, то есть вас могут считать на самом деле, что вы немножко не в себе, когда вы там 20, 30, 40 лет живете так и вдруг решение не с того, не с сего по-другому. И для того, чтобы объяснить им, вам нужно, на самом деле, объяснить себе, в первую очередь, почему вы это делаете, что у вас был резон. И постараться на языке понятном, допустим, детям и супругу объяснить, почему, почему вы это делаете. Просто говорить, что там это там, так надо, или это, потому что так полезнее, или так для здоровья лучше. Я не уверен, что вы можете это доказать. То есть вполне возможно здесь лучше идти больше на ваши личные ценности. Почему именно вам так важно? Почему вы бы хотели это сделать? И, опять же, ни в коем случае не, не давить, а просто сказать, что если вы хотите, я вам всегда могу показать, как, если вы хотите, присоединиться хотя бы частично даже. Знаете, да, там, допустим, я помню, там приезжал на какие-то семинары, все, где просто делали кошер стайл, То есть не просто такой стрикт кош, как-то строго кошерно, там жестко, там, гладкошер мясо, там, и так далее. А, просто хотя бы, допустим, там, сразу не есть мясной с молочным, начинать с этого, например. Я не хочу сейчас в, в это входить, в голову, да, но, как я уже повторяюсь, маленькими шажками, а, сначала самой, объясняя, почему так, и показывать, что вам от этого хорошо. Это самый главный а, здесь показатель, показать, что вы получаете от этого удовольствие и смысл, а что вы не мучаетесь и не начинаете ни в коем случае с ними бороться. Это, мне кажется, один из самых нежелательных, когда вы начинаете им доказывать, что они не правы. Потому что у каждого своя правда здесь будет. Ну, как вот пишет, да, что отказ, отказ от свинины и колбасы вызвал недоумение. Конечно. Я мало того хочу сказать. Смотрите, представляете себе, что вы не только с мужем и с детьми, а, допустим, вы справляете какое-то там день рождения, Пришли к, день рождения, там, к родственникам своим, к родителям, там мужу и так далее. Представляете, вы вот там вы сидите, и вдруг вот, вы всегда ели свиную колбасу, а сейчас вы ее не берете. Вы спрашиваю, почему, а вы говорите а там еще куча людей, да, вы говорите, что вы соблюдаете кашрут. Что для многих вообще непонятно, что такое, скорее всего. И на самом деле, да, вы себя можете почувствовать очень некомфортно в этой ситуации. Поэтому в первую очередь вам нужно, чтобы вас, ваша семья, близкая, то есть ну, как минимум муж и дети, а может быть там и родители, если получится, были в курсе и понимали, почему это происходит, тогда а, вам не нужно будет как-то оправдываться или что-то. То есть, я а, говорю, резких движений лучше здесь не делать, потому что это это, это больше шокирует, чем а, а, притягивает. Но, опять же, а, мы живем в другое время, это не наказывается ни законом, вы не нарушаете закон, вы просто а, вы можете продолжать это делать не, не опять же, не в обиду а, другим. Вы просто говорите, что это ваша, опять же, да, вы можете сказать на знакомом языке, что это ваша диета, да, это, это в принципе, ди, а, диета, как называется, а, скажем так, это еврейская диета, да, а, и вы хотели бы попробовать а, следовать ей. А, вот я здесь вижу, да, там... Люди требуют объяснений почему, то есть, вот, ну, то есть, когда нет объяснений, это пугает. Как вы сказали, что у людей всегда крайние, сразу идут в крайности, очень часто, да, что-то с ней не то, у нее что-то с головой, скорее всего, ее взяли, опять же, какую-то секту, какую-то женскую еврейскую секту, где ей промывают мозги, и скоро мы нашу маму, нашу дочь или нашу там, я не знаю кого, жену, скоро потеряем, потому что она перейдет черная знает куда. Это то, что возникает сейчас в головах людей. С этим спорить бесполезно, вы только можете им показать, что это не опасно для них. Как только вы покажете, что это не опасно для членов семьи, тогда у вас есть шанс, что это постепенно примется. Ну, вот задали вопрос еще да. в чате. Есть вопрос, нет ли у вас ощущения, что часто для сохранения мира в семье какой-то членов семьи отказывается от своих новых убеждений. Если да, то насколько это оправдано? О, oh, еще как uh, есть. Hmm. Uh, давайте так, оправдано, тяжело сказать. Uh, опять же, здесь зависит от того, uh, какая у вас конечная цель. Если у вас конечная цель, допустим, сохранить uh, баланс в семье и семью, тогда, если это, опять же, конечная цель, тогда... Вещи, которые вы будете делать, а, вы будете думать, а, не нарушать его баланс. Если же у вас а, цель другая, чтобы а, создать себя, да, что вам важнее всего ваши убеждения, ваши ценности в данном этапе жизни, что для вас ваш, а, вы сами сейчас важнее, чем все остальное, тогда это другой вопрос. А, я очень часто вижу а, с разных сторон, как раз-таки а, вот эти вот, а, я даже набросал, сейчас секундочку, я покажу, секунду. А, вот дилеммы, да, а, вот пример, да, вопросы религии в семье, да, то, что я вижу с обоих сторон. Есть же другая сторона, что есть, а, допустим, супруг или супруга, а, евреи, а, а второй супруга или супруга, не евреи отпускаются ш, а, шуточки там по поводу а, там, христианства или а, ислама, а, который супруга или супруга относится и которые тоже обижают и так далее и тому подобное. Вот если, а, скажите, а вам, вам сейчас не видно этот… А... Нет, не видно. А, сейчас, секундочку, я сделаю шеринг. А, сейчас видно? Да. А, yes. Видно. Так, сейчас, секундочку, что-то у меня... Сейчас, оно у меня ушло. Да. Not... Вану, да. Вот я просто пример а, привел а, вот то, что я заметил происходит с собой сторон, да, когда пары с разными религиями или это не факт, что обязательно оба а, соблюдают какую-то религию, но, скажем так, они из этой культурной среды, да, то есть в как... очень часто возникают проблемы, особенно когда а, рождаются дети и пара начинает решать в какой о культуре, в какой вере их воспитывать, в обоих, или отмечать, или те, или другие праздники. Здесь то же самое, здесь очень много смешанных пар а, в Штатах, особенно в Нью-Йорке. И это возникает сплошь и рядом. Да? Как, видите, как решить вопрос воспитания семейных традиций, если оба... Вот пример, да, как раз то что, а, то, что если оба супруга считают, что их вера – это часть их самоидентификации, никто не хочет уступать. И я вам скажу вот, вот то, что вы спросили, вы понимаете, здесь очень тяжелая дилемма. Если вы. Да, здесь придется быть гибкими. Вопрос, что значит уступить? Если вы уступаете, и если это реально ваша важная часть модификации, то убрав ее, это не получится хороший вариант. Потому что вы все время будете чувствовать себя большую жертву. Потому что вы свои самодификации убрали. Вам понятно, о чем я говорил? Алло? Девочки, понятно? Да, пишут. Да, то есть. Э, да, да, спасибо. Вам также нужно, если обоим этого хорошо, когда работает, да? Если одному из супругов не религиозная самодиффикация и он или она готовы достаточно гибко принять другого, тогда нет большой проблемы. Если же обоим достаточно важна, тогда вам придется договариваться. Очень часто, допустим, то, что я здесь вижу, что дети, допустим, христианско-еврейские пары, они празднуют и все другие праздники. Я же не люблю, а религиозные, обычно глубоко религиозные люди, они обычно и не вступают в смешанные браки. Но даже здесь школа программа интересная вот например э, во время Хануки что чаще всего выпадает на Рождество э, у нас краски каникулы в, этот, в эти дни э, дети в публичных школах они учат ханукальные песни причем не важно знаете это потрясающе приходишь в класс где есть дети с Китая с Востока с Пакистана с э, не, не знаю там с Сирии, с Ирака, еще откуда-то, с Индии, с Европы, с России, там, Белоруссии, и все они поют а, и евреи, не евреи, все они поют а, и песни. И здесь еще есть третий праздник, такой относительно не так давно, как Ханука и Рождество Кванзе это праздник а, а, выходцев из Африки. И вот эти все три, на эти три праздника эти дети поют песни с одинаковым энтузиазмом, да, их обучают в школе, в публичной школе. Очень многие берут такой же подход и в своих семьях. Насколько это будет работать у вас в семье, это слишком обобщающе, поэтому вам нужно будет все-таки договориться, посмотреть, насколько это важно для вашего супруга, а насколько важна религиозная идентификация, чтобы потом э, говорить... Э, опять же, да, вам нужно сказать, почему вам важно детей воспитать в этом, или почему вам важно mm -hmm. вести какой-то mm -hmm. жизнь. А, я вам покажу еще, допустим, а какие проблемы даже, когда есть пара одного и того же вероисповедания. Вам видно второй слайд? Да. Yeah. Секундочку, как это? Да, то, что когда партнер не интересуется религией, то есть он и она могут быть, допустим, евреи, но не интересно кому-то отмечать ритуал вообще против религии в целом, да? И как быть, если партнер вообще не заинтересован? Я даже не говорю о каком-то атеизме, но партнеру просто религии неинтересно. Я не знаю, у вас есть ли такой вариант среди участниц, но я это встречаю здесь достаточно часто тоже. Поэтому это тоже дилемма. Я не знаю, это, вы можете написать, это вообще для вас тоже такие проблемы существуют, что вы вроде бы одного вероисповедания, но. Кто-то просто не хочет э, ничего рядить злого. Если Ольга мне может искать, кто-то написал, что там. Ну, они написали, что э, там писали, как вариант, что у меня старшая дочь учится э, в Бейтульпане. В этом году прилетел на каникул и предложила попробовать кашрут. Семья была несколько удивлена, но попробовали. Uh -huh. Мы решили, что это очень резко, и решили совместить. То есть, таким образом, что Шабат проходит с кашрутом, а в uh -huh. такие не можно смешивать пищу. Поэтому все довольны. Я, наверное, немножко, это не это не такое, ощущаю, такое, что, да? что такое бейт-ульпан, это, это приехало, это, это, это что-то такое? Это в Израиле, так я понимаю, она учится там. Mm. А, это тоже очень частая вещь, когда дети, допустим, Скажем так, семья, которая не придерживается, даже еврейской семья, которая не придерживается а, каких-то ритуалов еврейских, там, не кашу, да и все, а ребенок этому научился там в еврейской школе или что, при, при приезжает и хочет, а, опять же, достаточно радикально резко а, это установить. И чаще всего что получается, что а, этот ребенок встречает сопротивление родителей по той же самой причине, что я вам сказал уже, радикальные вещи они пугают они непонятны, они пугают, что это будут какие-то крайности. Поэтому, понимаете, когда это со стороны ребенка происходит, здесь другая динамика, да, в первую очередь вы должны, если есть супруга или супруга, потому что не все семьи с двумя партнерами, то вам нужно договориться в первую очередь между взрослыми, вашего отношения к этому. То есть для начала вы, вам нужно между собой решить, что вы делаете. Второе, если для вас это неприемлемо, и вы считаете, что, допустим, кашрут или соблюдение шабата, то есть представьте себе, да, там, допустим, что папа или мама не могут включить телевизор или телефон поговорить, и все, и ребенок им говорит, что все шаббат, вот от вечера пятницы до вечера субботы мы ничего не нарушаем. Я вам скажу, что это, опять же, да, здесь не просто, говорю с точки зрения психолога, здесь нарушение границ очень серьезное, нарушение прав вас как человека делать то, что вы считаете правильным и нужным. Поэтому, опять же, если вы с супругом придете к этому мнению, что для вас это будет реально слишком-слишком, too much, как говорят здесь, и вы не хотите этого, то вам обоим нужно объяснить будет объяснить этому ребенку, что у вас нет проблемы, если ребенок это будет делать, вы максимально поможете, но вы на данный момент не готовы а, это делать и объяснить, почему. Да, что это для вас а, это пока не является ценностью настолько, или, а, как говорится, глубина этого слишком, слишком много для вас, то есть вы, допустим, готовы там, не кушать мясной с, с молочным, а, то есть вы готовы это не делать, но вы не готовы, допустим, соблюдать полностью шаббат, чтобы не включать ничего, не смотреть ничего. А, потому что для вас это очень важно а, отдохнуть таким образом, и а, у вас там впереди следующей недели, вам для вас это очень важно. То есть а, динамика, она другая, если это ребенок приходит, но а, если вы не можете договориться со взрослым. А, один из хороших вариантов – это дать каждому пока делать то, что он считает нужным, при этом не нарушая границ другого. Но и опять же, да, и вы не можете также нарушать границы другого, если человек не хочет соблюдать что-то. И ваша задача – вы хотите сохранить отношения с семью, то желательно радикально это не делать и не давить, иначе… Вы понимаете, да, через это э, дальше начнется, начнутся очень большие проблемы вообще в отношениях. Э, это как разлом такой, получается, когда вы не можете договориться. Ну вот еще есть по поводу вопросов религии в семье. Э, пишу, что у меня папа еврей и не интересуется религией, праздниками. И даже иногда выступает против того, чтобы я брала на праздники своего сына. <связь> как привет, а... что привозили. Это пример, да. Там есть какой-то вопрос или просто как пример? Это просто, как мы говорили, что приводите примеры, если встречались вы с таким, да, вы встречались как раз непосредственно без да. личного опыта. Да-да, сплошь и рядом. То есть, как вы понимаете, да, это не только вот так жестко, да, вот, допустим, я еврейка, он не еврей, и все вот у нас разделено. Нет, есть, вот даже вот я вам еще покажу. А, а вот. Третий вариант, то, что я видел, да, здесь, я набросал эти дилеммы, да, пара одного того же вероисповедания, они оба договорились, как бы им хорошо там соблюдать кашу, там, и даже там, шаббат и так далее, а, и не хотели бы ребенку проявить еврейскую веру, а, но ребенку это неинтересно. А, я вам скажу, вот у меня с сыном а, в какой-то мере похожая ситуация. А, мы, я не могу сказать, что мы соблюдаем соблюдающие или религиозные люди, ну, а, стараемся как-то зажигать свечи на шаббат, там, традицию а, дать. А, старший сын сказал, что он, на данный момент ему религия не интересна, он не считает, как бы, важным для него в данный момент. Вот, и мы прекрасно договорились, что надо, если он не хочет, как бы, он может не участвовать без проблем. То есть а, в любой момент, если он захочет, он а, с удовольствием мы зажгнем вместе свечи, вот, а, там, скажем, тфилу на свечи и опять же это не мешает а, идти дальше допустим там смотреть а, а, там открыть компьютеры и все то есть а, ну это уже немножко другое да, тело, да понятно. как оставаться а, я просто несколько лет занимался еврейской самодификацией, когда очень много лет назад я работал от а, еврейского агентства в, в россии из израиля когда мне посылали а, вообще как оставаться евреем в нееврейском окружении и, при, и, и, и не будучи... Можно ли вообще остаться евреем? Да? То есть это вообще это другая тема, это очень серьезная тема, особенно сегодня. Как остаться, да? не, не будучи ортодоксально, допустим, религиозным человеком. То есть, опять же, мы сейчас все говорим о том, что о нарушении, о, о соблюдении границ друг друга работать лучше. Если вы уважаете границы друг друга, то и договориться вы всегда сможете много больше, чем а, когда вы не уважаете или вы считаете что, ты что можно вот такое вот для меня например да. вот резюме если можно да что твои желания и твои хотения это твои личные проблемы твои личные тараканы ну в кавычках да и если ты хочешь привлечь одного члена в семьи к соблюдению традиций или чему-то подобному ты можешь это сделать, только лишь показав, как тебе круто и замечательно в этом во всем, но никакими там, силами ты не можешь его это затянуть. И, возможно, есть такой шанс, что если твой ребенок или твой родственник увидит, как тебе в этом во всем замечательно, он тоже захочет. Но, по большому счету, это только твои проблемы, грубо говоря. Ну, как резюме. А, да, совершенно согласен. Я могу только добавить а, в этом, что, а, смотрите, мы можем иметь любые желания, но на самом деле ребенок, как ни странно, да, когда-то это было нашей собственностью, да, там, в средние века все, ребенок это не наша собственность. Мы, да, за него не возьмем ответственность. И все, что вы можете сделать, это показать своим примером, что вам кажется важно в этой жизни и ценно. Но на самом деле решение будет за ним. И а, как то, что это, там Ивин сказал, что а, вы можете самое, если вы хотите, чтобы ребенок делал то же самое, то лучший вариант, вот то, что она сказала, Просто своим примером, не заставляя показывать, делать то, что вы хотели делать, чтобы делал ребенок. А будет ли это делать ребенок или нет, неизвестно, никому неизвестно. Но если это будет делаться насильно, чаще всего это будет отторжение. Прекрасный пример, я думаю, этого вы знаете, как многие будут приводить по музыкальным школам. Я помню, когда я рос, вокруг меня большинство еврейских, да не только еврейских, Родители заставляли детей идти в музыкальные школы. Я знаю этих ребят, и я вам скажу, что 90% этих ребят потом не только не села за инструмент, но они его терпеть не они даже видеть его не могут. То есть получился, получился обратный эффект, совсем не тот, который хотели родители. Потому что родители, опять же, мечтали о чем? Что-то вдохновит, воодушевит, что-то сделает тоньше детскую душу, и потом будет разбираться как бы в музыке, все. На самом деле, вы видите, в реальности это на самом деле далеко не так. Боже, То есть так заставляя что-то делать даже хорошее, вы приносите больше вреда, чем пользы. Поэтому только своим примером, самый идеальный вариант по мне, но не гарантия. Спасибо. Угу. У нас не так много времени, скажите, если есть какие-то еще вопросы. Есть вопросы, которые, может быть, поступили или по этому направлению. Да. Потому что здесь еще есть такой вопрос. Как совмещать работу в шаббат? Можно ли нанимать человека со стороны на эти дни? Может, непонятно. А, да, что, опять же, не уйти в галаху, потому что это не, mm. да, не моя экспертиза. А, то есть, можно его перефразировать как-то, этот вопрос, чтобы это был психологический вопрос больше? То есть, в чем есть проблема? Девочки, кто-нибудь, кто-то задавал этот вопрос, что можно было перефразировать? Как совмещать работу в Шабак можно нанимать человека со стороны на эти дни? Если, допустим, нет этого человека, я опять же могу спекулятивно, да, что могло мне показаться, как с психологической точки зрения, да, что... Часто бывает, и даже у себя это замечаю, что а, не может становиться вообще, от, а, чтобы не работать. А вот, я понимаю, что я сейчас перефразировали немножко, что бизнес не может остановиться в шаббат, как да. бы в данной ситуации. Да, да. А, опять же, я не буду обобщать. Бывает бизнес и все, что на самом деле, если вы можете, что если вы остановите, то вы, у вас будут большие потери, вы можете потерять бизнес, то есть вы а, взвешиваете да, как бы, а, риски. Понятно тогда, что здесь я не могу что-то такое рекомендовать. Но с другой стороны, я могу сказать вам одну вещь. А, в этом смысле Шабат очень хорошая причина. Я не говорю, чтобы вы ничего не делали, не включали не в этом. Но если не отдыхать и не отключаться, вот реально полностью отключаться от обычной повседневной работы, а делать что совершенно другое, именно в удовольствие. Подчеркиваю, это очень важно делать для своего удовольствия. Это не важно что. Это может быть просто лежать и спать и плевать в потолок, или просто пойти ничего не делать, или пойти просто, или целый день играть в какую-то игру. Это не имеет значения. Главное, чтобы это приносило удовольствие вам. Если вы не можете от этого это себе дать, я думаю, что это э, другая уже психологическая проблема. Да? Я даже не говорю про Uh, ну бывают трудоголики, да, что они просто отрываться не могут. Uh, второе, что если вы не будете себе давать отдых, в какой-то момент вы uh, реально сломаетесь uh, психологически, физически. То есть организм ваш, в любом случае, вам дознать болезнью или каким-то расстройством, что пора дрУг остановиться и просто уделить себе побольше времени. Поэтому, конечно, вы можете uh, я думаю, что вы, вы все грамотные, потрясающие а, люди, вы найдете вариант, как а, кого-то взять домой, чтобы вы продолжали делать работу. Просто подумайте, насколько вам, а, для вас это будет реально хорошо. Да, можно еще заработать что-то, я, я вас прекрасно понимаю. А, у меня тоже дилемма а, периодически, что взять еще клиентов да, а, себе, еще часть дня, я, допустим, там сделал себе пятницу чаще всего не рабочую. Это, это чисто мое решение. Я мог бы сделать пятницу рабочую, взять еще больше клиентов и заработать еще, еще денег, которые мне очень-очень бы не помешали в моей большой семье. Но а, здесь вовремя остановиться и сказать, стоп, очень важно уделить внимание себе, очень важно уделять внимание своим интересам. А, не только детям, не только семье, но и своим интересам это очень-очень важно. Вообще уделять себе внимание, потому что от этого выиграют и ваши близкие тоже. И вот то, что до этого говорила Рина: если вы будете довольны большей частью своей жизнью, большой шанс, что рядом живущие с вами будут также довольны и вами, и жизнью. А, счастливая мать а, счастливая супруга и так далее, которая довольна своей жизнью, это потрясающе, это, это большое удовольствие находиться рядом с таким человеком и желание быть дальше. А, с человеком, который все время уставший, раздраженный, не успевающий и у которого сплошные проблемы, а удовольствия на самом деле мало с таким человеком. Просто я думаю, что вы это знаете, еще раз а, подчеркнул. Так что вовремя остановиться, пускай шаббат будет причиной, это не важно, но вовремя остановиться. Ну, здесь просто пишут, что если это невозможно технически, можно ли нанимать работника на шаббат? То есть работника, в бизнес. Но опять же, мы говорим про Аллаху, то есть про еврейский закон. Если да, то я не могу ответить. тоже не могу, я не имею права даже на эти вещи отвечать. Угу. Я, я не смогу сказать, это Нет. надо спрашивать, да. То есть, спрашиваю, у раввинов надо. Uh -huh. Однозначно. Спасибо. Еще следующий вопрос. Работа, связанная с бизнесом, но других традиций, в том числе религиозных, невозможно uh -huh. или есть варианты? Подождите, возможно, допустим, вы человек, который хочет соблюдать какие-то еврейские традиции, можете ли вы работать на работе, связанной с традициями другой религии? Да, скорее всего, это имелось в виду, другие традиции, в том числе религиозных. Oh. Опять же, да, вы понимаете, что я отвечаю с точки зрения а, психолога, да, то есть а, я вам не скажу, можно ли нельзя с точки зрения еврейской, как я уже сказал, это не моя прерогатива, я вам скажу с другом, если вы чувствуете себя очень некомфортно в этой ситуации, и, то есть вы, да, можете посоветоваться, допустим, с раввином с точки зрения а, аллахи еврейской, насколько это противоречит или нет, если вам это, главное, чтобы вам... Это не, чтобы вас это не сильно тревожило. Если а, вас это не очень сильно тревожит и приводит, приносит очень много дивидендов, то почему нет? Если же вам это добавляет очень много тревоги и дилем, то конечно для, для психологического здоровья это не совсем а, классно. Это знаете, это то же самое, что Опять же, чтобы не уходить в, Гала в Галаху, я помню, я одного равина спрашивал а, здесь. Я, ск я сказал, что я слышал, что, допустим, евреям, а, которые считают, что они евреи, а, нежелательно и запрещено заходить, допустим, в а, церковь. Он сказал, ну, на самом деле, это неправда. Он говорит, с какой целью вы захотитесь. Вы заходите с точки зрения посмотреть архитектуру или посмотреть... Почему я спрашивал у ортоксального человека. Просто есть разные... Люди все разные, в том числе и радоксального еврейского направления. Если захочешь с точки зрения полюбоваться а, культурой а не, а, или архитектурой, а не участвовать в религиозном, религиозной церемонии, то в этом нет большой проблемы. Если захочешь участвовать в религиозной церемонии, то это а, да, может быть проблема. Понимаете, есть еще разница, почему вы это делаете. Не просто, что вы зашли, а почему вы это сделали. Ну, и также и здесь по работе, да, то есть вы одно дело, что вы делаете, чтобы поддержать другую именно религию, или просто ваш бизнес связан а, там, с другой религией. То, что я, ну, опять же, да, я лично психологически я не вижу, если это помогает люд, другим людям, другой религии, а, им быть а, довольными в жизни и.. А, что они а, получают от этого а, также большую пользу, я не вижу здесь а, проблем. По мне, чем больше людей, довольных рядом со мной, тем мне лучше будет жить. Чем больше людей, недовольных рядом со мной, тем тяжелее и опаснее. Но это лично моя, мое мнение. Не знаю, как ваше, но такое мое. И еще у нас э, так вопрос, ну прежде чем вопрос только такая пре преамбула. Иногда да. на занятиях или в беседе люди задают вопросы не для того, чтобы услышать ответ, а для того, чтобы или высказать этим какую-либо претензию, например, к евреям, вере и традициям, или просто поконфликтовать. По и вот вопрос: как угу. с психологической точки зрения подходить к решению этих конфликтных ситуаций, где область обсуждения религия и традиции? Окей. Okay. <клых> это вопрос на целый семинар. Ну да, <клых> <клых> да. Uh, на самом деле у, -у, у меня даже есть там материалы и даже какие-то отрубки сделал, как, uh, как говорить, как решать деление. Вообще как говорить. Uh, если захотите, вы захотите, мы можем это отдельно сделать. Я просто хочу ну, в двух словах сказать, что uh, договориться. О чем-то. Подождите, Оль, вы можете еще раз повторить вопрос? Последний, последний чтобы я более четко. Да, могу. Значит, вопрос, как с психологической точки зрения подходить к решению этих конфликтных ситуаций, где область обсуждения религия и традиции? Да. Единственное, что я могу сказать, да, что ваша задача, с кем вы будете беседовать, чтобы этот человек не сопротивлялся. Потому что, как я сказал, да, что очень часто в конфликтной ситуации, или вообще, когда, когда как, дилемма, как только вы начинаете сразу говорить, там, вот я хочу да, да, да, тут, или сейчас давить, да, или что-то, человек сразу э, входит в защитную, э, э, начинает защищаться, все, вы до него не добьетесь. То есть человек будет делать все, чтобы э, защитить свои -то, то есть свою территорию. Ваша задача этого человека, как бы, чтобы он не защищался. Да? То есть, что вы можете сделать, да, что вы, а, в первую очередь, просто говорите, знаешь, там, дорогой или дорогая, а, мне изделимо, мне нужен твой совет. На самом деле, да, вот этот простейший, вот такой маленький типы, да, психологический, это вроде бы такой элементарный, простейший а, вопрос, который, на самом деле, делает волшебные вещи. Он чаще всего из человека, сопротивляющегося, делает вашим сторонником, потому что, во-первых, вы у него спросили, попросили помощи из совета, как только вы просите у человека помощи и совета, чаще всего... Знаете, почему хочется ему помочь чаще всего? Потому что человек, помогающий, чувствует себя, что он а, может. Что у него есть силы, что его ценят, что он сильный. А это врожденная вещь у человека. Как только его ценят, что он сильный, что он может помочь, а, и он сделает намного больше, чтобы это, а, чтобы это сделать. Потому что для него это тоже важно чтобы вот таким считали. Это эволюционная вещь, вложенная в нас. Поэтому ваша задача вашего собеседника превратить в вашего сторонника в первую очередь. И поэтому, да, там, пару типов из того, что вот я делал такие вебинары, как разговаривать на вот такие темы. Чаще всего желательно, да, там, я хочу, или ты мне сказал то-то там, когда есть конфликт. Как только вы говорите ты сделал то-то, то-то, ты не сделал то-то, то-то, вы сразу же ставите человека в защитное положение, да, человек должен, это, это, в принципе, нападение, да? Да, здесь не важно, вы говорите правду или нет, это вообще не относится к этому. Человек становится в защиту, потому что ему нужно отбить эту агрессию, скажем так. Поэтому, если вы говорите, что вам это важно, что мне важно поговорить с тобой, что я чувствую себя так-то, так-то, так-то, и поэтому мне нужен твой совет или твоя помощь, вы сказали то же самое, объяснили, в чем проблема, но человек уже не защищается. И тогда вы себе даете э, пространство начинать идти дальше, да, уже говорить о вещах, которые очень проблематичны, как религия и так далее, это на самом деле очень-очень серьезно э, и очень дилемно э, для всех, как вы видели. Даже для пар одного и того же вероисповедания – это огромные дилеммы. Я уже молчу о том, что это вообще разных вероисповеданий. А, то есть это, ну, вам это хорошо известно, да, наука дискуссировать, говорить – это реально. Это можно научиться, на самом деле, это можно практиковаться и научиться, как разговаривать. Меня этому учили в университете, как разговаривать с клиентами, как сделать так, чтобы клиент чувствовал доверие, без манипуляции, а, и чтобы человек мог рассказать то, что на самом деле он думает, и не бояться не бояться а, сказать то, что на самом деле тревожит или думает, а, а для этого вам придется не быть а, как сказать, а, сейчас, judgmental, когда вы судите кого-то, как я не знаю, как правильно сказать. Да. Избегайте оценочных суждений. Спасибо. Да, да. А, постараться бы то есть это, это это нужно конечно практиковаться то есть есть определенные методики и так далее а, постараться как можно меньше быть оценивать а, эмпатическое слушание и так далее но я сейчас не хочу там даваться в дебри психологии но это возможно у нас совсем мало времени остается я прекрасно понимаю что я не смогу ответить на все вопросы и слишком глубоко у нас такое больше ознакомительная, мне очень важно, также, если потом вы можете написать или вашим организаторам, или даже мне какой-то фидбэк, или что желательно было бы поменять, добавить, и тогда это очень-очень важно, слышать обратную связь от вас. Просто поступило очень много вопросов, вернее, вопросов немного, много, но они поступили очень разные вопросы, разные mm -hmm. направленности, очень глубокие, такие же, действительно, как можно по каждому вопросу отдельный вебинар делать. Поэтому была очень большая сложность, конечно, вот в этом, как, как совместить а полтора часа все это вместе. Однозначно. просто я вижу ценность, на самом деле, чтобы люди спрашивали конкретные вопросы, а не просто сверху спускать тему семинара, yeah. вебинара. Потому что, то есть, эти вопросы, которые реально э, людей волнуют в данный момент, они общие. Я не говорю, что общие вещи – это плохо, но я думаю, что есть масса людей, которые без меня, есть профессионалы, еврейская традиция, и все, которые общие вопросы могут раскрыть намного лучше, чем я. Но вот практические вещи, как лучше, вот какая-то ситуация, и э, как лучше поступить э, да, есть туда туда -то -то, то то с точки зрения психологической, практической. Вот здесь, как говорится, я могу, может быть, чем-то помочь. Алло. Девочки, может быть, можно или сейчас дать какую-то обратную связь, или, может быть, скорее всего, мы не будем тратить на это время. Если у вас есть желание, напишите сейчас в чате хотя бы несколько слов. Остальное, я думаю, что Ерас Клянкина уже с вами свяжется и обязательно вот обратную связь получим. Uh -huh. И я скажу с своей стороны, uh, опять же еще раз убедился, что мы хоть и живем на разных uh, полушариях, вопросы uh, общие для нас всех. Uh, я не чувствую себя там каким-то суперпрофессионалом, mm -hmm. а вы, что вы ничего не знаете, вы знаете много больше, чем я, потому что вы живете в реальной жизни, сталкиваетесь с вопросами uh, не менее важными uh, для вас чем а, я и то, что мы можем делать, это делиться. Для меня очень важно, чтобы участники, участницы делились также, что у них получается. Это вообще очень важно, очень важно, потому что у вас наверняка есть какие-то наработки, которые работают уже у вас, и вы можете поделиться друг с другом, а, что работает. Потому что какой-то парень из Нью-Йорка а, может говорить все, что угодно, но не всегда то, что работает. В Нью-Йорке а, будут будет работать а, в Гомеле и так далее. То есть, а, да и то, и даже в самом Нью-Йорке есть огромное количество разных семей, которые у, у одних будут работать, у других вообще это близко. Поэтому индивидуальный подход, конечно, в первую очередь а, очень важен. Спасибо, Алекс. Я хочу благодарить за а, ваше время, которое вы потратили на этот вебинар, на подготовку, а, за ваше желание помочь, ответить на вопросы. Это первый опыт нашего сотрудничества. Я очень уверена, да, я надеюсь, что уверена, что не последний. Все, спасибо, спасибо вам. Спасибо, Алекс. Искива. Спасибо большое. Спасибо, спасибо, спасибо. огромное. Все, я пошел дальше да. работать. Да, у меня еще только середина дня. Так что вам... Спасибо большое, Алекс. Спасибо, Давай. все будут переваривать. До а Вам тоже, спасибо. спасибо. До связи, всего доброго. Пока. Всего доброго. Смучай, кого не